Короче, думай, думай, Вася, Вася, Вася, бля, вот так вот ты обращался к шефу, Вася, бля, вот так нормально, нет? Когда к тебе обращаются, бля, а? Вася, бля. Вася, бля. Вась, Вась, Васяк.